Есть места чудесные на свете Ища и, и дети Улетая далеко от дома Городам чужим мы не знакомы На земле как бабочки портаем И про все почти все, все знаем И на день рождения для мамы Пишем смс и телеграммы Но все равно мы самые большие школьники, мы самые маленькие Чем Когда мы, когда мы вот ходим слишком далеко от мамы. и с нами по Панаму, кто полюбит так себя, как мама. Мы уже почти с усами, лишь руки завязываются. Мы самые большие динамики, самые маленькие динамики. Каждый раз, когда мы, когда мы, мы лишь слишком далеко не от мамы. Громче, позоромче! Самые маленькие дневники, часть когда часть кандамы, часть кандамы, часть кандамы, часть